Господи, не дай мне оступиться с той дороги, что ведет к Тебе. Скольких душ взволнованные лица с верой обращаются в мольбе. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Беседы о православии. В начале было слово. Меня зовут Евгения». Сегодня мы продолжим с вами изучать гениальное творение монаха Синайской горы Иоанна Лествичника, который называется «Лествица». Это духовный аскетический труд, посвященный в первую очередь монахам, о том, как правильно совершать их духовное делание – но Русская Православная Церковь благословляет на чтение этого труда и мирян, потому что те страсти, которые испытывает она, допустим, гордость, желание мирского и так далее, да, это, в общем-то, есть и в миру. Мы начали уже слово третье этого произведения, которое называется «Остраничестве». Здесь и английский говорит, что монах должен быть в первую очередь странником. То есть странничество – это воспитание такого чувства беспристрастия к каким-то местам на этой земле, а также к близким людям и вообще ко всему мирскому. И устремление только к Богу. Но на пути к этому состоянию есть препятствие. Вот именно мы уже говорили о том, что мешает Монаху и миренину установляться к Богу. Это мы говорили о том, желание просвещать других, неоправданное желание просвещать других, и ослабление в духовном делании. Дальше Иоанн пишет, что есть еще препятствия. Это препятствие, например, желание вернуться, посетить те места, родные места, из которых вот ушел монах. А также могут помешать близкие родственники. Поэтому нужно избегать общения даже с ними. Вот. И при притом не просто избегать общения, а совсем пресечь это общение. Так как это может монаху помешать в осуществлении его намерения. Вот что пишет Иоанн. «Лучше оскорбить родителей, нежели Господа, потому что сей и создал». И спас нас. А те часто погубляли своих возлюбленных и подвергали их вечной муке. На первый взгляд высказывание святого монаха кажется, мягко говоря, непонятно. Что значит лучше оскорбить родителей, нежели Господа? Здесь имеется в виду что не то, что мы должны оскорблять, да, ругать как-то своих родителей. Слово оскорбить, корень этого слова скорбь. То есть лучше причинить скорбь родителей. родителям. Но в каком смысле причинить скорбь? В том смысле, если они будут против, если их чада захочет полностью посвятить себя Богу. Вот в этом смысле они будут скорбить, не желать этого, потому что им будет непонятно, как это их сын хочет оставить мир. Они считают, что миру жить лучше. И здесь... И он просто говорит о том, что если решили, решил человек посвятить себя Господу и услышал призыв Божий, то здесь лучше не слушаться родителей, а идти посвятить себя Богу. Потому что в этом случае пойти на поводу у родителей значит допустить того, чтобы они из-за своей любви, в данном случае мимой любви, погубили и вот подвергли вечной муке. Да? То есть если человек откажется от духовного дела, не он может. Он подвергнется верочной муке от Господа. Господь должен быть важнее, потому что Он и создал, и спас нас. Да, то есть на первом месте Господь. Вот так говорит и английцев. И дальше приводит пример поведения самого Господа. Странник тот, кто везде с разумом пребывает иноязычной, среди иноязычного народа. Мы удаляемся от близких наших или от мест, не по ненависти к ним да не будет всего но избегая вреда который может от них получиться как во всех благих делах так и всем учителем нашим есть сам Христос ибо видим что и он многократно оставлял родителей по плоти и когда некоторые сказали мать твоя и братья твои ищут тебя», Благий наш Господь и Учитель тотчас показал бесстрастную ненависть к ним, сказавши, «Мать моя и братья мои, суть, творящие волю Отца моего, и же есть на небесе. То есть Иоанн Лесвенчник здесь приводит пример Спасителя. В Евангелии есть такой эпизод. Однажды Господь преподавал евангельское учение в одном из домов Капернаума. И в этот самый момент, когда он учил, вокруг него было много народа, к дому пришли его мать, Пресвятая Богородица, с его братьями, то есть сыновьями Иосифа. Они захотели вызвать Иисуса Христа и везти его домой, то есть прервать его проповедь, так как боялись, Гнева фарисеев и садукеев, которые объявили в момент Иисуса Христа сумасшедшим. И вот, когда Господу сообщили о том, что «Мать твоя, братья твои ищут тебя», да, наш Господь и ответил. Да, то есть Он не вышел а ответил. «Кто мать моя и братья мои? Это суть, творящая волю Отца моего, и же есть на небесе». То есть в данный момент Господь не мог прервать проповедь, так как это было бы не полезно для окружающих. И поэтому Он отказал во встрече с Пресвятой Богородицей и братьями, оставив а их ждать. Заодно подчеркнул, что самое главное – это служение Господу. И тот, кто исполняет евангельские заповеди, тот, кто служит Господу, тот становится... Для Господа и матерью, и братьями, и сестрами. То есть возводит Господь такого человека на уровень духовного родства с собой. То есть в этом случае Господь из этого случая изв... извлекает для всех урок, показывает, как надо себя вести. Это, конечно, не значит, что Он при этом оскорбил Пресвятую Богородицу и своих названных братьев ведь они же лучше всех в конечном итоге слушали Слово Гос, Господа. Просто в данный момент он оставил их ждать, пока он закончит проповедь. Потом наверняка он, конечно же, с ними встретился. Мы знаем, что старший брат его, да, сын Иосифа Иаков, стал первым иерусалимским епископом и первый принял, принял мученическую кончину за Христа. Поэтому, говоря, что те, кто творит волю отца моего, не, духовные родственники, Господь в первую очередь и имеет в виду Пресвятую Богородицу и вот своих братьев. То есть вот Иоанн Лествичник приводит такой пример, показывая, что вот как Господь поступал, то есть на первом месте ставил служение, а уже потом родственники, так вот и мы должны. Это вовсе не означает, что мы своих родственников не любим, или как-то хотим оскорбить, или ненавидимых, ни в коем случае. Просто правильно расставляем приоритеты. Иоанн пишет. Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобою для свержения бремени твоих грехов. А матерью – умиление, которое может омыть тебя от скверны. Братом – сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему, то есть к высшему. Сожительницу неразлучную стежи, то есть обрети, память смерти. Любезными чадами твоими, да будут сердечные воздыхания. Рабом да будет тебе тело твое. А друзей приобретай в небесных силах, которые во время исхода души могут быть полезными для тебя, если будут твоими друзьями. Сей есть род, то есть родство ищущих Господа. То есть здесь Иоанн вот приводит слова, означающие, что на первом месте должно быть духовное совершенство. Далее он пишет. Любовь Божия угошает любовь к родителям, а кто говорит, что он имеет ту и другую, обманывает сам себя. Ибо сказано, никто же может двумя господинами работать и прочее. То есть никто не может служить двум господам. Здесь о чем говорит Иоанн Лесточенко? Он говорит о том, что любовь к родителям и любовь к Богу неравнозначны. Сначала на первом месте идет любовь к Господу, а уже потом в этом контексте идет любовь к родителям. И тот, кто считает, что это две равные, два равных чувства, тот ошибается. Далее автор приводит слова Господа. Не приеду, говорит Господь, мир воврещи на землю. То есть я не пришел, говорит Господь, мир принести на землю. То есть мир между родителями, их сынами и братьями, желающими мне работать, но брань и меч, чтобы боголюбивых отлучить от миролюбивых, вещественных от невещественных, плотских от духовных, славолюбивых от смиренно мудрых,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 и невеску со свекровью ее, и враги человеку домашние его. То есть о чем здесь говорится, ведь в других местах Господь говорит всегда о любви друг к другу, и вдруг решил принести меч, то есть если вырвать этот отрывок из контекста, вообще получится жуткость. Здесь речь идет, и вот Иоанн Лествичник об этом пишет, что здесь в первую очередь идет об отношении людей к вере, что именно на почве веры во Христа внутри самой семьи могут быть возникнуть конфликты. То есть кто-то из членов семьи уже пришел к вере, да, допустим, родители, а дети не пришли, или наоборот. И дети познали Христа, а родители остались язычниками. То есть Господь радуется именно тому, что те, кто проявил твердость, смогли привести к истинной вере и своих заблуждающихся родственников. Это так было и во времена Господа, это так есть и теперь. И не только во время, на советском времени, это даже есть и сейчас. Кто-то из... Членов семьи уходит в храм, уже познал Христа, старается жить по евангельским заповедям. А кто-то считает, что все это несерьезно. То есть вот такое разделение, оно, в общем-то, было и есть во все времена. Далее он пишет. Берегись, берегись, чтобы за пристрастие к возлюбленным тобой родственникам все у тебя не явилось как бы объятым водами и чтобы ты не погиб в потопе миролюбия. Ну, это вот такой образ, потоп миролюбия. Не склоняйся на слезы родителей и друзей. В противном случае будешь вечно плакать. Когда родственники окружат тебя, как пчелы, или лучше сказать, как осы, оплакивая тебя, тогда немедленно обрати душевные очи твои на смерть и на дела твои. Чтобы тебе можно было отразить одну скорбь другую. Все наши, или лучше сказать, не наши, лукаво обещаются сделать для нас все, что мы любим. Намерение же их то, чтобы воспрепятствовать доброму нашему стремлению, а потом уже привлечь нас к своей цели. То есть, Иоанн предупреждает далее, чтобы мы. Действительно, были тверды. То есть наши близкие могут не просто запрещать, а могут плакать, скорбеть о том, что если вот решил да, человек покинуть этот мир, и, имеется в виду уйти, да, сделать монахом, могут даже давать обещания, что выполнить любое желание и показывать, в общем, свою скорбь, то есть давить на жалость. И здесь важно проявить твердость. А как ее проявить? Ведь очень часто ну, становится близких жалко, и начинающий монах может быть действительно внять уговором своих близких. Здесь Иоанн вот советует, что помнить о том, что в конечном итоге ждет смерть, да, и будешь давать отчет Богу по делам его. Да, вот, и придется дать ответ за неосуществленное свое благое намерение. Это вот все касается не только монахов, и это касается мирян, потому что иногда, иногда даже не иногда довольно часто близкие, которые еще не поняли всю полезность хождения в храм, чтение Евангелия, соблюдение постов, пытаются отвлечь любыми способами своих верующих родственников. Они могут использовать как. На смешке, например, надо какое-то раздражение, а могут какими-нибудь притворными скорбями, слезами или э, какими-нибудь послугами посл... посл... подарков даже отговорить от делания. Могут даже приглашать вместо службы куда-нибудь в ресторан, в театр, то есть в какую-нибудь поездку интересную. То есть могут как-то вот так отвлекать, да, для того, чтобы отвлечь от церкви. Ведь у человека есть только два пути. Или идти к Господу, или в обратную сторону, то есть в лукавую. Об этом говорится и в Евангелии. Поэтому человек, который решил служить Богу, будь то монах, решившийся на монашеское делание, или мерянин, желающий жить церковной жизнью, вот они уже идут к Богу. А их неверующие родственники, они, соответственно, не с Богом, то есть подвержены воздействием лукавого. Именно лукавый в виде их неверия, еще больше их, им внушает мысли против их верующих родственников. Для того, чтобы они, они вот эти неверующие, стали невольным вот орудием лукавого и сбили своих родственников, став, ставших на правильный путь, вот с этого, сбили бы с этого правильного пути. И поэтому те, кто встал на правильный путь, должны быть, об этом я предупреждает, особенно твердыми, не боясь своих близких огорчить. И тем самым они их не огорчают, а наоборот пытаются спасти. Потому что в данном случае, поддавшись на уговоры своих ближних, и чтобы они не скорбели, отказавшись от правильного пути, они тем самым губят и себя, и этих же родственников, потакая их заблуждением. Иоанн Лисвичник очень хорошо вот, пишет, здесь 22 глава, «При к кому-нибудь из родственников или из посторонних весьма вредно. Оно может мало мало привлечь нас к миру и совершенно погасить огонь нашего умиления. Как невозможно одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так невозможно не подвергнуться душевным бедствиям тому, кто мыслями и телом не устранился совершенно от всех своих родственников и неродственников. То есть нельзя, вот, вот здесь как раз то, о чем я говорила, нельзя выбрать какой-то средний путь, нельзя одним глазом смотреть на небо, а другим глазом на землю. И вот это касается и мирян, еще раз подчеркну, и монахов. И вот мы должны, если мы встали на путь служения Господу, здесь вот проявлять твердость и воспитывая в себе вот то что и личник и назвал странничеством однако на пути к «страничеству» есть и еще искушение это искушение тщеславием и сновидением Но что об этом пишет и личник и как с этим бороться мы поговорим в следующих выпусках программы Пока я с вами прощаюсь. Храни вас всех Господь. Читайте лестницу. Ты ведешь меня по жизни очень. Испытания даря в пути. То мне больно, то печально очень. Нет сил уже